Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем заниматься следующим этапом построения нашего домика, который я уже достаточно давно строю. А будем расставлять основную нумерацию помещений, поработаем с зонами, создадим таблицу экспликации по этим зонам и расскажу, что будем делать далее. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Так вот, что мы с вами сделаем? Перейдем на план первого этажа для начала. Мы с вами будем определять наши зоны автоматически. Сами зоны располагаются у нас во вкладке «Конструкция» «Зона». Но для тех, кто пытался поставить зону автоматизированным методом, у того возникало вот такое обозначение. Давайте разберемся с категориями. Первоначально, что мне необходимо сделать? Зайти в «Параметры», «Реквизиты элементов», Категории зон. Вы можете увидеть то, что категория зон отображается у вас либо вот таким образом, либо ГОСТовское обозначение полы, которое было, отображается вот таким образом. Мне это не нужно. Мне нужно только номерацию моих помещений. Что я сделаю? Я сделаю новую на основе кода под категории ГОСТ. Пускай у меня будет номер помещения. Площадь программа тоже будет рассчитывать. Мы ее вынесем просто в табличную форму значения. Если кому-то будет интересно, как отредактировать полностью э, табличную форму, чтобы она была представлена тем видом, которым необходим, напишите в комментариях. Окей. Паспорт зоны. Мы выбираем в паспорте зоны чисто маркировка помещения. Окей. Что я делаю теперь? Буду расставлять основные свои зоны. Первоначально у нас с вами есть слой, в котором будет располагаться наша зона. Программа ее определяет как элемент модели зоны. Дальше способы построения зоны. Первые два абсолютно одинаковые с тем, что мы с вами делали. По точкам можно обчертить все помещение. Через прямоугольники можно сделать, через две точки, либо через три построить прямоугольник. И самое интересное, это автоматизированный метод по, внешней, по, внешней, по внутренней границе наших стен. А, и также есть возможность определения площадей по сердцевине основного несущего элемента. Я буду строить по внутренней границе автоматизированным методом, чтобы каждое помещение мне не обчерчивать. А если что-то пойдет не так, мы это перестроим. Имя помещения, зона, номер помещения, пока сюда не смотрим. Добавляем э, категорию нашей зоны, То, что мы с вами создали. категория зон. К вопросу, откуда я взял ту категорию, которую добавлял только что недавно, она у вас в стандартной библиотеке должна быть. Просто не все об этом знают. Следующее, связанные уровни. Понятно, с первого этажа на второй. Вверх-низ, если необходимо сместить, в принципе, точно так же работает и толщина пола зоны. Только если я просто ставлю смещение в связанных этажах, а, ой, низа верхом, а, в, таблице, в табличном значении расчета площади, не будет он отображаться. А если я поставлю толщину пола в зоне, в дальнейшем при выводе, если необходимо на этаже показать не только номер помещения площади и толщину пола, то, соответственно, толщина пола будет отображаться ту, которую вы зададите выше. Паспорт пера мы сейчас с вами настроим так же, как все остальные параметры. Что мы делаем теперь? Во-первых, ну, сначала давайте два раза нажмем левой клавишей мыши по пространству. Первое нажатие – это активация привязки, откуда будет ставиться наша зона. Второе нажатие – это появится номер нашего будущего помещения. Таким образом, двойным нажатием я могу расставить все элементы абсолютно заодно, увижу, где у меня что выполнено неверно. А неверно у меня выполнено сопряжение стен на плане первого этажа. Давайте отредактируем ее. Для этого я подсвечу стенку и воспользуюсь функцией пересечь. Забыл, два элемента нужно нужно Пересечь. Клавишей tab найду помещение, где у нас некорректно была отображена зона. И подкорректирую его. Теперь отображается все корректно. Если бы я хотел э, помещение определить ручным методом, то я бы построил функцию способ построения вручную поле линий. И стал бы определять основные точки. Дайте я покажу на примере. И стал бы обчерчивать основные точки по контуру. Но я этого делать не буду сейчас. Что мы сделаем теперь? Выделю номер помещения. Но ну, На самом деле можно было через найти и выбрать. Мы с вами тип элемента бы задали и определили. Но с этой функцией будем работать позднее. Мы сейчас с вами добавим все наши площади вручную. Через клавишу Tab. И зайду в параметры. Захожу в параметры зоны. И что мне необходимо? Толщину пера я определяю. Но вы с толщиной, я думаю, что уже разберетесь. На данный момент я выбираю цвет пера, который мне будет необходим. Вы можете уже настроить тот, который вам нужен. Я толщину пера выберу 0,5 мм. Следующее что? План этажа. Пускай у меня он будет заштрихован. И штриховка будет выбрана белого цвета. Стиль паспорта. Шрифт мой. Я буду использовать ИСЭКПИУР, вы можете использовать ГОСТовский шрифт, то, что вам понадобится. Высота текста 2,5 мм. Номер в круге. Радиус круга определяется автоматически. Либо я могу задать его вручную. Все остальное я пока не трогаю. Все остальные элементы меня интересуют. Теперь что мы с вами делаем? Номер нашего помещения. Если есть большое желание, можно каждый отдельный элемент в зоне назначить ему цвет собственно, ручно и выбрать «Разбить помещение по необходимым зонам». Сейчас я не штриховку выберу, а выберу... Закраску фона самой штриховки. Ковра. Но вы сможете это вручную задать. Я люблю работать, чтобы у меня все было на белом фоне. Если я очень захочу зонирование сделать, я его сделаю. Итак, пойдем по номеру. Я могу заходить каждый раз в параметры и вбивать в имени номер помещения. А могу при подсветке элемента ставить его нумерацию и имя данной зоны в параметре. Сейчас выделю. А он у меня уже подсвечен. Имя зоны. Пускай это будет у меня тамбур. Тамбур. Номер помещения 1. Следующее у меня будет. Санузел. Опять же, через таб я его нахожу. Санузел. Пойду по часовой стрелке. Два. Ленивым методом все вручную. Кухня. Три. это кладовка, либо техническое помещение 4, где местами переход. 4, кладовка. Кухня – три. Гараж – пять. Гостиная – шесть. окей okay. что мы с вами сделаем далее на плане второго этажа мы с вами проделаем все аналогичным методом если у вас есть большое желание передвинуть контур вашего обозначения с маркировкой помещений можете это сделать план второго этажа создается аналогичным методом зонам Произведу первоначальную настройку. Либо я мог скопировать данные с первого моего этажа. Два с половиной. Окей. И пойдем. Здесь у меня будет. Либо сквозная нумерация идет с первого этажа. Тогда мы продолжаем нумерацию здесь. Либо если разделять план первый и план второго этажа, тогда мы должны приписывать дополнительное обозначение 0,1, 02, 03, 0,4, 0,5, 06. Я сделаю сквозную. Там я, насколько помню, перейду на план первого этажа. Шестая, седьмая пойдет. Седьмое помещение. 7. это меня будет гостевая опять перепутал гостевая Семь. санузел 8 9 как бы назвать данное помещение наверное Пускай у меня будет еще одна гостиная чтобы сейчас время не тратить И десятая спальня. спальня. То, что касается 9 нашего помещения, мне необходимо его отредактировать. По простой причине контур основной части моего помещения не совсем корректно выбран, потому что у меня проходит лестница. И мне необходимо по контуру лестницы добавить еще дополнительные точки. 2. 3. Ну и мечта перфекциониста. Точку отредактируем. Идем чисто по контуру нашего перекрытия. Все. Мы с вами расставили основные помещения. Вспоминаем, что если нумерация не сквозная, то у нас должно идти 1.1, 1.2, 3 для плана первого этажа, 2.1, 2, 2, 2, 3 для второго этажа. Я делал просто сквозную нумерацию. Теперь создаем табличное значение и выносим площади. Само табличное значение экспликации по первому этажу создается автоматически программой. Вам нужно... Зайти в «Элементы» и нас интересует экспликация первого этажа. Два раза нажимаю левой клавишей мыши по ней, я уже вижу оформление данной экспликации. Стиль текста я меняю, чтобы был единый по всему моему проекту. И Дальше можно произвести настройки, так как вы посчитаете нужным. Как сделать экспликацию для второго этажа? Мы в дальнейшем будем выносить все это дело на листы. Правой кнопкой мыши по экспликации первого этажа мы с вами будем создавать новый каталог. Так как у нас было зажатие левой правой кнопки мыши по экспликации первого этажа, программа у меня спросит новая схема, либо дублировать, Я ее дублирую, и это будет экспликация помещений второй этаж. Окей. Okay. Окей. Okay. У меня появилась экспликация помещений по плану моего второго этажа с обозначением тех типов помещений, которые я задал. Ну, либо вы задали автоматически в зависимости от библиотеки, которую вы использовали. Последнее, что скажу, пока еще не убежал. Во-первых, можно отредактировать, чтобы у меня в кружке было обозначение только номера и площади, если очень большое желание есть. Ну, и точнее, кружочек, чтобы ушел. Я выделяю помещение свое, захожу в настройки параметров. Что меня интересует? Специальные параметры паспорта. В специальных параметрах паспорта у вас в библиотеках, в зависимости от того, какие вообще библиотеки вы используете, может с работы какие-то подгрузили и так далее, будут дополнительные настройки по изменению, и в том числе и графическому представлению элементов, которые есть в в библиотеке, загруженного, по сути дела, компонента. Это что-то наподобие семейств в Рэйвити. Для тех, кто работал с Рэйвитом, будет полезно. Для тех, кто еще не работал и только слышал, у нас с вами целый плейлист, который сверху появится по обучению полностью в Рэйвити, от и до. Уже он давно готов. Так вот, тип маркировки элементов. Номер в круге я меняю на обозначение номера и площади. И у меня у помещения появляется номер и обозначение его площади. Ну вот, как-то так. Если вам нравятся мои видеоуроки, вы знаете, что нужно делать. У нас с вами будет небольшой марафон по архикаду, и потом будем постепенно изучать что-то новое. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить информацию. А колокольчик поможет вам не забыть. Всего доброго, скоро увидимся.